Друзья, мы присутствуем на митинге проукраинских сил возле памятника Великому прогунов Шестом Кубке. Субтитры Сегодня не побоялись, несмотря на обширную контр-атаку информационного СМИ, несмотря на то напряжение, которое мы сейчас чувствуем в нашем регионе. Одно уже то, что вы не побоялись и пришли сегодня, делает вас поистине патриотами, героями своего города, своего края. Слава Донбассу! Широ! Слава Донбассу! Широ! движение Донецк это Украина. Мы не организация, ничего подобного. Мы, так же как и вы, 4 числа вышли на собор. После этого решили объединиться и устраивать разные мероприятия. действительно достаточно тяжелый момент для нашего региона. Сегодня у нас идет противостояние в регионе. Причем противостояние, навязанное кем-то, и мы знаем кем. Это противостояние, если обважается оно выгодно кому-то. Мы здесь с вами за что стоим? За лучшим за единство? Мы стоим здесь за единство. За что еще мы здесь стоим? За мир и против войны. Также мы стоим здесь, за лучшее будущее. Мы стоим здесь за единую и неделимую Украину. За нашу родину, которую мы предавать не собираемся. Мы хотим, чтобы наши, мы, чтобы мы, наши дети, наши потомки жили достойно в своей стране. Давай, все в машине. О, ты залетишь, На самом канале. Украина, Украина, Украина, Вы хоть не лукаете, у вас команды не было. Go! <laughs> Весело! Весело! Весело! Как и в Риме что-то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 Прямой эфир, не волнуйся. Прямой, прямой, прямой. Вот <звы> видишь, а мы волновались. Вот так неожиданно произошел переход от, митинг, от митинга пары украинских сил к Донецкой Народной Республики. Да, все очень быстро, а только я не понял. не Жестко, но конкретно.